Стройка осуществляется по графику и каких-либо существенных проблем нет, хотя на любой стройке есть технические вопросы, мы их сегодня обсудили и они, в принципе, все решаем. Что касается сложных проблем, это рабочие места, к сожалению, не хватает строителей, бетонщиков, арматурщиков. Этот вопрос есть, но он перманентный. Мы стараемся максимально быстро решить все, что от нас зависит. Трудоустроить жителей Курской области, либо пригласить из других регионов. Есть вопросы некоторых субподрядных организаций, но здесь уже вопросы должны решаться в соответствии с российским законодательством. Все споры в этой части должны решаться либо досудебным, либо судебным порядком. семь землетрясение 7,5 балла, ураганные нагрузки свыше 30 метров. Проект новый, референтный, по которому будем потом смело идти по миру, гордо идти. Это наш лучший проект. Совершенство цены качества инженерной мысли, российской мысли.